Всем привет! Уже началась учеба, но чтобы взбодрить еще не проснувшийся после летних каникул мозг, следует его подкрепить интересными сюжетами. И с вами Айдар Усманов на Универньюз. Сегодня в выпуске. КФУ повысил размер стипендий, которые студенты начнут получать уже с 1 сентября. Без костей остался только язык. Студенты КФУ лечат переломы 3D принтером.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 о взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, по Украине, по Крыму. Мы понимаем, что Россия вернулась. Абдулин Камиль, Давлетяров Ленар, Универньюз. Размер стипендии – крайне волнующий вопрос для студентов. В рамках прошедшей пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о стипендиях, которые будут получать студенты в 2016 учебном году. Подробности смотри в сюжете «Ксюши Дзен. Из более чем 44 тысяч студентов КФУ почти половина имеет право на получение той или иной стипендии. В 2016 году на бюджетные места поступили свыше 5800 студентов и магистрантов. Стипендии в Казанском федеральном традиционно устанавливаются выше рекомендованного Министерством образования и науки РФ уровня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об изменениях в Казанском федеральном, которые вступили в силу 1 сентября. Среди прочего изменения затронули размер стипендий. Ректор озвучил конкретные суммы. Государственная академическая стипендия, значит, она будет 1590 рублей, студенты-отличники, общего плана 2385 рублей. Повышенные размеры государственной академической стипендии имеется обычные студенты 2390 рублей, отличники 3185 рублей, студенты старших курсов за особые достижения. В учебное, научно исследовательской общественной, культурно-творческой, спортивной деятельность выплачиваются повышенные стипендии. Вот третий курс семь тысяч рублей, четвертый курс восемь тысяч рублей, пятый курс девять тысяч рублей. Магистратура. Стипендии 11 500 рублей, по физико-математическим и естественно-научным направлениям магистратуры 15 000 рублей. Изменения затронули не только студентов, но и преподавателей. Самая минимальная оплата у преподавателя – это ассистент, незащищенный, то есть не кандидат наук, ассистент. Вот получает базовую, я еще раз говорю, это не его зарплата, это базовая, ниже которой никто не имеет права платить, это 21 000 Ассистент, кандидат наук 26 тысяч, доцент, кандидат наук 31 тысяч, профессор, доктор наук 45 тысяч рублей и заведующий кафедрой 50 тысяч рублей. Ксюша Дзен, Универньюз. А чем сегодня нас порадуют самые яркие и интересные новости Рунета? Узнаем в рубрике «Веб-Ньюз». Не пропусти! Шесть татарстанских работ поборются за победу на Международном фестивале мусульманского кино. 60 фильмов из 33 стран также вошли в конкурсную программу 12-го Международного фестиваля мусульманского кино. Напомним, фестиваль пройдет в Казани с 5 по 11 сентября. Генконсул Турции в Казани открывает персональную выставку фотографий, сделанных в Татарстане. Выставка приурочена к 20-летию со дня открытия Генконсульства Турции в Казани. Татарстан станет пилотным регионом для ввода медицинской системы электронных рецептов. В нем будут указаны данные пациента и номер лекарства из реестра лекарственных средств. На учебу в КУФУ прибыли магистры из Кубы. В течение двух лет 17 молодых специалистов будут перенимать опыт казанских ученых из Института геологии и нефтегазовых технологий. Жителям набережных Челнов презентовали новую набережную имени Габдуллы Тукая. На набережной Меликеске главе республики презентовали результат работ по благоустройству территории, выложенные брусчаткой тротуары, пешеходные и велодорожки, места для велопарковок, светильники, скамейки, организованные места отдыха и спортивные зоны. В Казани в национальном комплексе Туганавылым установили памятник Качпачмаку. 1 сентября в Институте психологии и образования КФУ стартовал новый эксперимент. В обновленном и перестроенном здании института начинает свою работу педагогическая магистратура с использованием новых образовательных программ. Вспомните ситуацию героя из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Упал, потерял сознание, очнулся, гипс». Артес актера был бриллиантом, согласитесь, дороговато. А что будет, если к лечению перелома добавить новейшие технологии? Ответ знает изобретатели Инженерного института КФУ. Как известно, перелом кости довольно болезненный недуг. Более того, он долго заживает. Вне зависимости от сложности перелома, лечат его при помощи гипса, который всегда приносит массу неудобств. Чтобы избежать их, студенты Инженерного института КФУ Эдуард Галиханов и Глеб Мамонтов придумали новую модель артеза со встроенным ультразвуковым аппаратом и изготовили ее при помощи 3D-принтера. У каждого пациента индивидуально сканируется его рука, здоровая, затем программная она отзеркаливается и относительно не уже создается 3D-модель, которую можно видеть на экране. Относительно этой 3D-модели на 3D-принтере уже печатается непосредственно сам Артез. Материалом для изготовления Артеза является полимер. Он прочный, поэтому выполнит свою функцию достаточно хорошо. Артез со встроенным ультразвуковым аппаратом имеет не только красивый внешний вид, а также большие преимущества перед привычным гипсом. Ускорение лечения, мне кажется, это самое основное преимущество. И ультразвук, и электритирование, это все позволит гораздо быстрее залечить перелом и избавиться от этого самого артеза, несмотря на то, что он такой хороший. Электрические заряды нового артеза создают постоянное электрическое поле, которое вместе с ультразвуком эффективно ускорит выздоровление. Ультразвук улучшает кровообращение, поэтому способствует заживлению костной ткани. Перелом заживет на 38% быстрее. Если говорить об физиотерапии именно ультразвуком, то она на 38% ускоряет. А если говорить про электротирование, то тут надо в зависимости от группы крови. Но в принципе тоже где-то на такой же процент ускорения идет. Лечение ультразвуковым ортезом обещает быть удобным и комфортным для каждого, вне зависимости, спортсмен ли он музыкант или даже артист. Возможно, судьба Семена Горбункова развернулась бы совершенно иначе, если бы вместо привычного гипса ему надели новейший ультразвуковой артез, Ведь он не только ускорит выздоровление, но и наверняка убережет любые драгоценности. Аделия Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универ -Ньюз. 1 сентября первокурсники Казанского федерального университета активно выкладывали в соцсети фотографии с концерта у Чаши, первой встречи с одногруппниками и вручение студенческих билетов. Наш корреспондент Диана Авакян заглянула в профиль новоиспеченных студентов КФУ и готова поделиться с вами самыми яркими снимками.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 На сегодня у меня все. Желаю приятного вам вечера и веселых пар. До встречи в следующем выпуске.